Привет мухоязы, друзья, а также гости моего канала. Сегодня разберем один интересный материал локоткань. Локоткань это электроизоляционный материал, поэтому искать его надо в электротоварах. В Муховязки используют два вида. ЛКМ, ЛШМ. ДК это капрон, Ш это шелк. Нам конечно предпочтительно ЛШМ. Шелк отлично красится и по толщине с шелковым наполнителем тоньше гораздо изоляция. ЛШМ ноль запятая 0,6 мм, 0,2 мм. ЛКМ от 0,1 до 0,2 мм. Я использую ЛКМ 105, ну, При покраске капрон практически не красится, а остается белым. Ну, тоже интересно для мушки. Ну, в общем, вот так она выглядит. Есть небольшая хитрушка. Бохранить надо с той стороны, с которой рвется. То есть... Попробовали с одного края. Опа, оторвалось. Вот с этой стороны надо бахромить. То есть бахрому мы будем делать именно с той стороны, где оторвали. Сворачиваем в трубочку. И вот этой стороной замачиваем в ацетон. В ацетон буквально макаем. Не надо замачивать, как я сказал. То есть макнули. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Не надо сильно ее расквашивать. Развернули. И какую нам надо, бахрому такую и делаем. То есть надо 5 миллиметров, надо 2 миллиметра, надо 1 миллиметр. То есть все уже по вашему мнению какая нужна. Почистили от лака. Ложим на досточку отмеряем ленточку и отрезаем ножик должен быть острый естественно все отрезали отбросили в сторонку вот еще раз можно ободрать а потом надо опять замачивать вот стон то есть он махом испаряется то есть опять на сворачивать макать в ацетон макать именно еще раз говорю ну то есть два раза оборвали замочили в ацетон иначе потом она ацетон высыхает и плохо вохранится. хранится ну, в общем как то так Почистили, положили, отрезали. Ну вот, что получилось у меня. Такая вот ленточка.